Добрый вечер, друзья. Гавляйтер Днепропетровский Борис Филатов открыто призывает убивать русских, как можно больше русских, убивать по всему миру. Его инициативу полностью поддерживают призывая расширить список до женщин и детей. Не подскажете, это не с начальником ли Филатова ведет переговоры сейчас пан Мединский? И нет, это не высокий политик. Вот слова замруководителя администрации президента Казахстана. Вот это да, это высокий политик. Для обхода санкций нужны государства, которые не поддерживают Россию официально, Казахстан такой страной является. Да, политика циничная и бездрастна, только порой политики заигрываются, как в случае сведения переговоров с фашистским режимом. При там, Песков убежден, что цели военной операции России в любом случае будут достигнуты, и при этом он надеется, что сторонам по результатам переговора удастся выйти на подписание некоего документа. В результате подобных речей диссонансом звучат слова председателя Следственного комитета России Бастыркина, который поддерживает идею создания трибунала по преступлениям киевского режима в Донецке. Так мы будем судить этих людей или все же договоры договаривать? И еще из той же оперы. Корабли США побоятся вернуться в Черное море в ближайшее время из-за украинских мин, сообщили в Совете безопасности России. Я напомню, что Турция закрыла Босфор и в полном соответствии с конвенцией Монтре для всех не черноморских государств. И украинские мины к этому не имеют никакого отношения. А в Испании местные знают не хуже израильтян, каким именно образом замалевывать картинки на стенах майданных попрыгунчиков. Германия отказалась поставить 100 БМП «Мардер» киевскому режиму. Но это пока. Поначалу и Лондон отказывался поставлять противокорабельные ракеты «Гарпун». Войска же киевского режима взяли под контроль город Припять и участок государственной границы с Белоруссией. А над Тамаровкой в Белорусской области снова был сбит неопознанный летательный объект. Был взрыв, перекрывали улицу. В дальнейшем подобных случаев будет больше и именно в тех регионах, на границах которых вышли вооруженные силы киевского режима. А стоимость спасения жизни от призыва доходит на Украине до 20 тысяч евро. Именно такую сумму брал задержанный СБУ гражданин, живший в Закарпате. И на эту сумму он, за эту сумму он подделал документы военнообязанным мужчинам для выезда за границу. А глава МИД киевского режима Кулеба требует от Большой Семерки ввести новые санкции против России. И в качестве обоснования приводят фотографии из постановочного шоу именно в Бучей. Таких случаев будет все больше и больше. И Запад будет есть это точно так же, как ел пробирочку с белым порошком, который размахивали с трибуны ООН перед вторжением в Ирак. А министр юстиции Латвии Борнс заявил о подготовке решения о лишении гражданства Латвии всех поддерживающих российскую спецоперацию на Украине. Вот это я понимаю последовательность политики. так и хочется встать и крикнуть «Хайль!». И полицаи приматывают в столбу очередного мародера, вроде бы как мародера. Это с их начальством как раз и хочет договариваться Песковый, ведет переговоры Мединский. Но ну, а в Инстаграме в это время без каких-либо проблем существует группа, продающая шмотки с призывом убивать русских, причем не военных, а просто русских, любых русских, всех русских. В Крыму же в кафешках появляются вот такие объявления, демонстрирующие, что народ и армия едины. Вот с политиками у нас, да, есть разнотклассия. В Берлине же сегодня более 5000 автомобилистов провели акцию в поддержку России. Аналогичную акцию проходит в греческих Салониках. И забавная реакция американца на выступление Байдена по телевизору. А это Милан, Италия. Огромные очереди за бесплатным хлебом. Это последствия санкций. Только не наших, а ваших санкций. И напоследок процитирую генерал-лейтенанта Кадырова. Я и не знал, но оказывается, что чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно, создав шумих вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадет, вернуться обратно, как ни в чем не бывало. Рабочая схема, используйте. Примерно так действовал Иван Урган, за что получил недавно от Дмитрия Пескова оценку «большой патриот». Хотелось бы, чтобы верховный главнокомандующий навел все-таки в своем хозяйстве порядок. На этом все. Всего вам доброго. До свидания.